Поглядеть отвыкшим глазом На Балтийскую волну И на море буду разом Драблем и водолазом Сам себя найду и сейчас я затону На недельку до второго Я уеду в Томарова Все качается на дюнах Шереметьевский портал И у вас в корейских скалах На общественных началах, Если только захотите Будет видеть Уеду в Комарова, поглядеть отвыкшим глазом, На Балтийскую волну и на море буду разом, дроблем и водолазом, Сося найду ключи, и сейчас затону. А недельку докторовом, Я уеду в Комарова, Все качаются на юнак, Шемейкивский портал, И у вас в скалах на общественных началах. Если только захотите, будет личный водолаз.